Всем привет! Известная российская актриса Татьяна Арнгольц родила сына своему мужу, актеру Марку Богатыреву. Первым о радостном событии сообщил в Инстаграм глава семейства. В доме счастье сын родился Богатырев Данила Маркович. В добрый путь! Отметим, что Татьяна Арнгольц тщательно скрывала от общественности свою беременность. Она, в частности, ушла в декрет, перестав вести программу «Жди меня», чтобы никто не увидел ее в интересном положении. Свадьба Арнгольц и Богатырева состоялась в 2020 году. Никаких подробностей о торжестве пара не сообщала. Известно, что они встречаются с 2018 года, когда познакомились на съемках проекта «Наживка для ангела». Напомним, что Татьяна Арнгольц уже была замужем, ее первым супругом был актер Иван Житков, у них есть совместная дочь Мария. Девочка появилась на свет в 2009 году, через несколько лет ее родители развелись, но они поддерживают добрые отношения ради общей наследницы. В частности, Маша – частый гость в доме отца, он постоянно посещает с ней различные культурные мероприятия.